Мне задали вопрос, как избавиться от страха. Знаете, от страха избавляться не нужно. Страх на самом деле это совершенно естественная функция нашего организма. Страх нас бережет, страх предупреждает. Опасность, там многие, многие, многие, многие, многие, какие-то факторы, которые могут навредить нам. Страх, хорошо, наверное, когда у человека есть страх. Другое дело, плохо, когда он необоснованный. Знаете... Чтобы избавиться от страха Нужно получать знания Нужно развиваться Потому что разумный человек Он не боится, он предостерегается И это две разные вещи Слепой страх, боязнь, фобии Ну, либо же Предвидение возможных, вероятных Каких-то факторов риска Это разные вещи Поэтому если Избавиться от конкретного страха От конкретной фобии Помогут только знания Они раскроют вам, что этого не стоит бояться. Это просто фобия. Это ваша психологическая особенность. И с ней нужно бороться. В принципе, да, от страха не избавляются, его побеждают. Вот, в принципе, и все. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии. Всего доброго.